Ложь — это потеря любви. Кого искренне любят, тому не угодно. Ложьи не могут быть соединены два сердца. Ложь предполагает, что другая сторона — какой-то чужой враждебный стан. Тот, кто лжет, в это время уничтожил сердце и любовь к человеку. Все основанное на лжи погибнет.